Mm -hmm. mm -hmm. Ну это надо будет перестраиваться. всю себе комнату. А -а -а -а. не комнату. никуда шли. в деревню Бабусь, нет? Давай, погодить, ну, мы Погоди. Мне а -а -а, походу вычислили. Что это? Yeah, а я. Проверим сейчас. Пойдите. Реально? Дусы да и в кошелек деньги положить. Это откуда? Да. Мне интересно, тут кто с мам поблюдение. Походу меня вы. Я что Так, делаю. ладно. Ни записки ничего там не было так. Дражник прятай бы. Может. Давай, потом давай сюда иди. Так, семечки. Ну тут много семечек, ну ладно. Был собрал собратьеров в колледже. Офигуля. Был со своими. деревенскими друзьями. Олег? привет. А где ты? здесь был. потерялась что ли? И вы тоже смотрю, вы же из двоих сестры и вы. Получается, приехали тоже от кладушке или кудушки. Это где этот зой? Где ты. Или фонтан. Так где этот фонтан? Ты сюда вот стой. Зой! Иди сюда. В деревне, я за деревьей живу. <свят> Зои. Красивое платье у тебя. В платье. Не страшно испортить. Да, ну, Слушай, как лошадочки милые, очень милые, очень милые лошадки. Она э, э, э, ну, а, Он будет покататься на них. Я сейчас пойду, спрошу разрешения. Да, я принес ребят седла. Да, да, да, Вы да, уже с трехлежащили их, а я еще нет. У меня, конечно, Ох, нет. Седла. Сейчас, подожди, я, это, мне нужно сначала сесть на это зашелся, я сейчас приручу себе Что-то такое вот, прям, у меня слов нет, у без горли. яблок просто взяли и да. Так, да. вот там, да. Зои, ой, тут это, Зои, Вика, ладно, она... Задумалась. Ложбеки славила. Как отсюда выбираться? Ты как выбрался отсюда? Ну, сломала там немного забора. Смотри, Смотри берёшь, тебя... Не, не боишься, что посадят? Так вот можно было... Быть? Так я его обратно поставил. Вы, Сейчас напишу свою лошадочку, лошадочку надо выпускать. Забор забор проломал. Мы же вытащили мечтун, нет. А ну ты что-то слышь бы исповедала. А все, сейчас. Ух ты что у тебя белый, держи. Выбирались. Ура, мы выбрались. Ой, это трудно было. Так вот, выход, вот сюда. Там да, мою, мою, бегай. Все хорошее, лошадка. Я лошадка. Лучше пироги в деревне. Ну, людей сейчас нет, они же куда-то собрались, там, на старческие свои дела, это... Да. Ярмарка в соседней деревне, походу, вроде все туда. Завтра уже здесь будет. О, ты чё? Ты чё делаешь? Ты убежал. Тебя убедят, тебе голову торгуют. Люди, я пожалуй пойду пойду к себе домой. Вы тоже идите по домой, может, темнеет. Если что, встретимся. Нет. Нет. Нет? Да нет, вроде, видимо, темнеет. Ладно, я сейчас, я сейчас нужно то, что и делать Ладно, шаг, вс. Да. О, это кто такие? Видимо, тоже какие-то. Чи -чи, -чи, -чи, чи чи Нет, я все понимаю. Ну, злые вы. Алина. Ах, тут срочно, срочно беги. Дев девчонка, беги, тут так мат. ты? помогите. А, походу нужна будет помощь. Так, собежим в цирков. О, да. Сюда. А, сюда. а да. Да, вот короче, <свяк> да ну, давно, кстати, не трансмиссия. Теперь я еду сюда. Друзья, Теперь нам нужно.. Нам нужно.. Вот королева. Мне нужно Им. хоть кого-то выловить. Я избили. Как ну. плохо. Это. Я должен дать кое-кому-то талисман. Ну где же все там? Где они? Где? Тебе... Не... Должен, получать там ничего делать. Эти брабры... Так нет, нет, здесь нет, есть Олег. О, вон они. Вон она, одна. О, привет! Ализмка! Девочка! Здравствуйте, интербас! Знаешь, мне немножечко нужна помощь, это напоминает, давай еще силы. Тогда за вами с ним смотрите, расходим Только говори мне, когда хочешь применять свою силу. Вот. Okay. А, окей. А себя не хочешь взять тебе информацию? ну мы здесь, чтобы все видели, да? Ну. Я тебе... А, ну, девочка, девочка, девочка, пошли сюда, тебе нужно спрятать, чтобы тебя никто не побил. Сюда иди, красное платье. Ты... Ладно. А, Игорь, Привет. Ты, Привет. Могу тебе хотят... тебе хотят помочь. Оп, так, отвлекай, да, я тут. Я, дом, я зайду сюда. Зои! ты бешеный. Опа подойди, дай мне забрать мой картофель. Зои! Да я тут-то. Держи это камень через свиньи, которая подходит полностью тебе. Ой, здесь камень через свиньи, которые дают свою роду сесть, бла-бла-бла. -бл. Но еды я у меня, увы, для квани нет. Я, по-твоему, свинья. Нет, я У Меня едине попроси там и Павлина павлина. Носят, но <соценно> или выкопай. В деревне живем, найдешь какой Да, сырная история. молчи. что? Ну, что? что? Ну, что? Ну, что? Ну, что? Ну, что? Я что? Ну, что? Ну, что? сражаться, что? слово. Ну как вы такие? Это... Если сможешь это... Ах ты... Ну, опять я могу сказать, что это такое Мы все как-то Так, это Вражник, как ты их создал они Вот Короче, который стреляет да, Она да. заставляет нас летать А который бьет, он нам, нам делает А вы можете нас летать, что я могу делать Свои способности, мистер Мак? Ты можешь... Я не мистер, я не сия Ладно, Этот, а... Ты можешь усилять, усилять, это не интересно. ты можешь создавать себе но пока тебе не да. стоит использовать, ты а не повредить. А ты их можешь, ты можешь не не не не использовать Ты их можешь использовать, но только, только когда я тебе разрешу, потому что это слишком опасно. А ты с вашей стороны? Всё, давайте мы, мы уже можем. так долго с ними сражаемся, все, у Лайки, чай. Давайте, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, кстати, Ах, это я Я думаю, применить немного другого, как у меня тюзина. налево. на лево. вот, очень прикольный. Тикида трансформация, Мне картошка нужна. Трочно. картошка Золотой меня. здесь картошку. О, здрасте. здрасьте. Украли картошку, теперь можно и пойти перезарядиться. Если есть там сильные, я смогу... О! Ничего себе, они Пегаса пробивали. Может мне всё-таки свои свою не стрельбак? Нет, Пегас. это уже опасно. Пегас? Пока силы применять а. не надо. Почему? Почему? тебя Вот я не могу. Потому что я сказал, талисман сломается, и ты вместе с ним сломаешься. Но. Как я сломаюсь? Ты сам не сломан? Домой. Силы талисмана вот могут не сломать. А его можно сломаться, если он тот, тогда... -то, -то, -то. Если будешь... А, силой, а ну подойди ко мне. Ой, давай, иди. Иди. иди. Я ну, здесь нужен далеко не этот талисман для трансформации значит вообще здесь можно подоим так можно не так ну ладно а -а -а. возьму короче, одно по сердечко старой, по, по, по старой схеме. не моей кто-то может дать золотых яблочек я да я да, не... не я вот заказала, дай мне, пожалуйста, чёпать. По так, ну, свияние... используем вторую схему, быстренько разбираемся не с злодеями и всё. Заполучие. Не да. дайте себе попасть, а то неизвестно что вы... Сначала говори давай сначала говори. Халка... А потом чего? Сама справлюсь. Сама справлюсь. Я сама справлюсь. Это. Слинка и павлинка, О! так. Вы расправились одним. Молодцы. Разделяюсь. Теперь, когда мы справимся с другой, я должен буду уже быть как жук. Давай. Талисман удачи! Это удачи! Ножницы! Давайте быстрее расправимся уже с этой глубиянкой и книгу будет покончено. Если я полечу, ты полетишь со мной. Ты О, уворачивайся. Привет. Пока. Так, а этот, не так, ребята, видишь, видишь, не жив, да, ну и хорошо. Вообще, я сейчас не используешь эту пассивную? Нет. Пока рано, я тебе а потом сс. покажу, как использовать, ты используешь. Твоя сила немножко... Ты уничтожил телесферы, и тогда уничтожимся всем. Все, давай, нет, нет, нет, нет, нет. Я, я, я победил, Ты молодец. <свист> Чудесная сила жука! По которой они не вижу. Так, а, мол, я бы сейчас тут переперировалась. Силой, да? Этот оставь себе Франс, Миккин, пока что. Вс, а ты, павлин, Но... тоже себе оставь силы. Я тебе потом покажу, как использовать правильные силы. У Павлин они работают немного иначе. Так. так. Ну, вроде... Это формат. Надо остаться вновь в сетель, смотри. Оттуда. Подключилась. Подключилась. так. Так. Ну, тик я Так, Так, Ну, Следуйте за качелем. Всем спасибо за просмотр. Всем mm удачи. -hmm. Пока-пока.